Добрый вечер, друзья. На сейчас ситуация складывается следующим образом. в ВСУ сообщает, что по данным разведки, армия Беларуси в ближайшее время готовится к вторжению на Украину. В связи с этим часть частей киевский режим вынужден держать на волыне. Среди оружия, которое поставляет киевскому режиму наши западные не партнеры, есть винтовки М14 производства 50-х годов прошлого века. Все лучше они детям, внукам бендеровцев. Состоялся новый брифинг главы Офиса Президента Арестовича, на котором Люсенька сообщила, что ситуация на фронтах Заверла у России и Украины не хватает сил для развития своего успеха, чего именно тоже не уточняется. Количество обстрелов и авидара в России резко сократилось. И по информации украинской разведки, после того, как командование российских вооруженных сил потерпело неудачу в осуществлении планов Кремля, наступили репрессии. Какие именно репрессии и против кого они проводятся, не уточняется. Не буду спорить с Люсенькой, просто продолжу новости. Вооруженные силы России нанесли успешный авиаудар по 19-й ракетной бригаде вооруженных сил Украины. Украинские источники подтверждают ликвидацию Александры Бургарт на фото и еще восьми военнослужащих этого соединения. Напомню, что именно эта часть ударила точка несколько дней назад по Донецку. Уничтожена база 132-го разведбата ВСУ. Российские войска движутся к Овручу. Спикер командования ВВС Украины сообщил, что Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракетного оружия России. Они применяют ракеты, летящие 2000 километров. 5 ,5 тысяч километров. Это крылатые ракеты, оперативно-тактические ракеты «Искандер», ракеты «Калибр» и другие, Их-101, Их-55, Их-555, сообщается о применении кинжалов. Это, к слову, о том, что Россия не применяет и как снизилось количество уничтоженных объектов инфраструктуры и вооруженных сил Киевского режима. Российские подразделения тем временем продвигаются на юг, подойдя вплотную к Бышеву. Это вокруг Киева ситуация. Расширяется зона вокруг Бородянки. В сети появились кадры зачистки села Качалык северо-западного от населенного пункта. А к югу от Едемидова идут столкновения в окрестностях Лютижа. Продолжаются позиционные бои в районе Бучи и Ирпени. Украинские источники подтверждают смещение фронта к селу Романовка в сторону Киева. Мэр Днепра, цитата, Официально решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах. Никакого фашизма. Украинские пограничники оставили запись в паспорте годовалого ребенка «Ребенок-убийцы» при пересечении украинско-молдавской границы только потому, что у него был паспорт Российской Федерации. С этим кто-то собирается о чем-то договариваться. Напомню цитату Зеленского. Сегодняшнюю. «Я готов к переговорам с Путиным, но если они закончатся неудачей, это приведет к Третьей мировой войне». Почему именно, он тоже не уточнил. А главное управление разведки Украины сообщает о том, что сегодня на Украину прибыли части ЧВК Лига, она же Вагнер, и утверждается, что ключевыми целями станут Зеленский, Шмегаль и Ермак. По словам главы военной администрации Кривого Рога, Бои в районе города ведутся на расстоянии 10-40 км от города. На самом деле бои не ведутся, потому что российская армия город Кривой Рог не штурмует. При на территорию Венгрии супруга экс-нардепа Котвицкого Анастасия задекларировала 14 марта 28 миллионов долларов. Об этом сообщил в Фейсбуке бывший руководитель Обуховского райотдела полиции и отметил, что деньги принадлежат правой руке Авакова Игорю Котвицкому. А на этом фото вы видите автомашины украинских беженцев в Варшаве. Тем временем в мире британские СМИ уже вычислили подлетное время гиперзвуковых ракет «Кинжал» к Лондону – 5 минут. Дальнобойщики, протестующие против повышения цен на топливо в Испании, перекрывают дороги. Цена на сталь в ЕС тоже бьет рекорды. Цены на историческом максимуме, но при этом дорожает все, не только сталь. Трудно найти то, что не дорожает, и виноваты в этом русские, против которых в Европе приходится вводить санкции. Как сообщает The Sun, в 19-й британский военнослужащий из Колдс-Римской гвардии, это те, которые ходят в медвежьих шапках, дезертировал из счастья, чтобы воевать на Украине. Правда, через несколько дней вернулся. Был арестован, сейчас его допрашивают, и его ждет, судя по всему, тюрьма. Хакамада про НАТО, цитата. «Американский сенатор сказал мне». Вы будете смеяться, госпожа Хакамада, но американский народ просто не знает, что такое НАТО. Ну, учитывая, что они не знают, что такое НАТО, сомневаюсь, что они что-то большее знают об Украине. Франция сообщила о том, что заморозила 100 миллиардов евро со счетов частных лиц, а также недвижимости на 500 миллионов долларов. Прошу прощения, евро, принадлежащие 30 лицам с российским гражданством. Мне почему-то хочется аплодировать стоя. Ну и последнее. Жители Афин сейчас несут цветы к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Греции. Именно этот памятник был осквернен не нацистами и любителями полка Азов предыдущим днем. На этом пока все. Всего доброго. До свидания.